Здравствуйте дамы и господа Сегодня мы проведем Пополнение счета на RoboForex Итак, чтобы пополнить счет на RoboForex и Перейдем мой ми профиль Далее, Deposit. Много у нас Источников пополнения Но я буду пополнять с помощью Тезера Выбираем сеть, выбираем бонус к депозиту и переходим в мобильное приложение чтобы пополнить счет так перешли мы в Binance заходим нажимаем USDT далее выбираем крипто сеть Крипто-сеть должна совпадать. Бип-20. Отсканировали мы QR-код. Это у нас номер счета. Так, сумма 102 доллара. Точнее, тезера комиссия нас оставит. Немножечко. Так, подтверждаем, подтверждаем. Так, с... ID. Отлично. Так, все, вроде бы отправилось. Платеж в обработку не ушел. Ждем. Так, вроде бы уже у нас отправились денежки. Сейчас мы обновляем страницу. Так, смотрим. Да. На счету у нас 220 USDC. Ой, oh, USD. USD. о oh, господи, Так, переходим мы в терминал. Видим, у нас на счету 22 доллара. Это наши 100 долларов пополнения и 120 долларов бонус плюс. Так, еще нужно изменить кредитное плечо. Переходим в мой профиль и вводим кредитное плечо. Точнее, плечо. Изменим ее. Так, смотрим. Так. Да, поставим мы... Тысячное кредитное плечо э, Кстати, здесь отличаются Кредитные плечи От плечей э, На бинансе, На крипте И, короче, я вот так подумал Ребят мы начнем заниматься Уже с нового года Поскольку уже 30 декабря А как мы знаем, суббота, воскресенье Рынок закрыт на выходной все уходят. Посмотрим, как будет стабилизирован рынок 2 декабря или нет. И будем выходить уже 2. Так что, подписывайся на канал, ставь палец вверх, пиши комментарий. Всем пока.